Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Данилюк. Я хочу поделиться своими ценностями, которые я смогла реализовать именно в Изи Бизнес Комьюнити. Самая моя большая ценность, как я мама, это семья и дети. Это то, что я могу дать своим детям и единство, и сплоченность моей семьи. Сколько бы я ни вела разных бизнесов, дети были в стороне. И вот благодаря Изи Бизнес Комьюнити наши дети заинтересовались тем, чем занимаемся мы, и два наших сына присоединились к нам. Для меня это важно первое, что они будут обучаться на платформе Изи самым трендовым направлением, а второе, что они постоянно будут развиваться. И через это развитие Развивая себя, они могут влиять на свое окружение, на своих друзей, тоже помогая им развиваться. Для меня, как для матери, это очень важно, что я в воспитании своих детей являюсь примером. Не просто авторитарный стиль, а действительно пример через бизнес, через доходы, через мое образование, через мое развитие. Это очень важно, потому что... Тема родителей и детей, она всегда существовала из-за того, что большой разрыв, и родители не понимают детей. А в данный момент мы вместе обсуждаем бизнес, мы вместе обсуждаем наши дела, поездки. Это сближает, и дети видят не голые слова, а они видят практику. Вот это очень ценно на сегодняшний день, что мы можем влиять благодаря своим знаниям на своих детей и развивая их именно развивая их. И дети видят э, в нас дома, они видят, что? Нас просто как родителей. Мы своих детей взяли на первое мероприятие в Турцию, и они увидели, насколько... Нас знают люди, как к нам относятся люди. И они нас увидели совсем в другом ракурсе, в другой ипостаси. И они были очень удивлены. Вот для детей это тоже большой, большая значимость, что их родители узнаваемы, кому-то нужны, что-то делают. Быть полезным в этом обществе, послужить людям, своими знаниями, своим развитием и своим общением. И я очень счастлива, что в моей семье наши дети присоединились к нам в бизнес, что они развиваются, что они благодаря развитию зарабатывают, и они могут реализовать себя и свой потенциал. И для меня еще большая ценность – это свобода. Свобода выбора и свобода передвижения. Мы очень любим путешествовать, и как хорошо, когда есть запас денег, да, или когда он постоянно зарабатывается каждый день, и ты захотел поехать, как раз и поехал, ты захотел это сделать, взял, так раз и сделал, это очень здорово, и вот эту легкость и свободу видят дети, и они также хотят получить такую легкость и свободу, где это возможно, возможно там, где есть развитие, в изи-бизи комьюнити, я люблю изи-бизи комьюнити, оно мне дало очень много, а самое главное, что мои ценности оно начало реализовывать. До следующих встреч! С вами была Наталья Данилюк.